некие софт да, но они имеют прямое отношение к развитию корпоративной культуры и к трансляции ее дальше, да, как руководителя.